Всем привет! Интересно сколько яйцо он разбил до того как научился такой упаковке. Этот приятель знает, как бесследно заделать дыру в сиденье. Не каждый умеет жонглировать руками, но этот парень пошел дальше и научился это делать при помощи тяжелой техники. Теперь вы точно знаете, как работает оператор спортивных матчей. Только скорость света может быть быстрее, чем ее скорость упаковки тарелок. Эта замена шины на тракторе выглядит намного эпичнее, чем современные боевики. Никогда бы не подумал, что мойка машины может быть настолько увлекательной. Когда ты днем работаешь укладчиком ковров, а ночью подрабатываешь бойцом смешанных единоборств. Кажется я только что нашел девушку своей мечты. Только профессионал может так легко и непринужденно работать с раскаленным металлом. Похоже, что этот парень имеет докторскую степень по укладке брусчатки. Ставь лайк, если бы хотел научиться с такой же скоростью завязывать шнурки. Похоже, что калькулятор уже неотъемлемая часть тела этого парня. Во время подачи напитка этот бармен устраивает целое представление. Этот приятель явно ценит свое свободное время. Самое главное в его работе не упустить ритм, чтобы случайно не остаться без пальцев. Пиши в комментариях, какие навыки тебе понравились больше всего. Кладься на этот плейлист, если любишь смотреть, как работают другие люди. А также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.